Говорят, национальных резервов остается на один год. Хватит ли у нас их, чтобы пройти кризис? Не, ну вот я только что сказал: да. значит, резервы вернулись на уровень начала резерва Центрального банка или так называемые международные резервы государства. На уровень начала 2014 года, даже чуть больше, были 385,5 миллиардов долларов стали 350, 387 миллиардов долларов. Но и резервные фонды правительства, напомню, что у нас их 2. Резервный фонд, так он называется, и Фонд национального благосостояния. Они уменьшились, но очень на незначительную величину. И сегодня составляют, соответственно, 50 в долларовом эквиваленте и 71 миллиард долларов. Это 10 и 5 10,5% ВВП страны. Но что это значит? Это значит, что если тратить их в том режиме, в котором мы тратили их, скажем, в прошлом году, то нам резервных фондов, если не пополнять и ничего не делать, как минимум мы их сохраним еще в течение четырех лет. Но мы-то планируем, что в следующем году будет уже рост экономики, и поэтому и резервных фондов, наверное, не, не потребуется столько тратить, даже столько, сколько мы тратили. Так что здесь никаких опасений быть не может. Вот это 10,5% значит чего? Если вообще прекратить все делать, совсем, прекратить всем работать, как говорят, шило в стенку, четыре месяца можно жить, вообще ничего не делать. Страна может замереть на четыре месяца и будет существовать. Надеюсь, замирать не будет.